здравствуйте первый день инста вебинара по видеомаркетингу интересующие вас вопросы пишите в директ и первая тема дня статистика видеомаркетинга первое за последнее полгода время затрачиваем на просмотр видео в Инстаграм увеличилось более чем на 40 процентов второе на YouTube каждый день просматривается более 50 миллионов часов видео. Третье. Использование слова «видео» в заголовке письма повышает количество открытий на 19%, количество переходов на 65% и снижает процент отписок на 26%. Четвертое. 43 процента пользователей хотят видеть больше видеоконтента. контента пятое компания использующие видео в своем маркетинге наращивают прибыль на 49 процентов быстрее шестое появление логотипа бренда в видеоролике повысит намерение купить продукт или услугу на 9 процентов и седьмое в четыре раза больше покупателей скорее посмотрят видео о продукте чем будут читать тексты о нем завтра мы вам расскажем о том почему видео в маркетинге так востребовано и о целях видеомаркетинга. следите за событиями ставьте лайки не забывайте подписываться на наш канал.